Здравствуй, душа! Сразу хочу предупредить, что я взял видео материал от канала Хотел Хавидар. Хотел сделать с переводом. Спасибо за внимание и удачи вам! Сыми наченики включают Что же в темной двери той да. глаза бояющий по тьме, Я в тот момент и я девушку твою и съем, Ты может бульон превощу. Лол. Сын убить, арезать на куски, завзасунуть в мой то отел. Смотри. Иначе кожу разору. Эти ж друзей, в больницу ты проверь. Хочу а приди к оборотню. Кровь ему все одна. Под фонарем постой. будь, ты для меня лишь перекус, и твоя подушка тоже. Затем тебе глаза я. Вы... Да я же всех твоих друзей. Лау. -ла -ла. Цена убить, порезать на куски, зав засунуть в урочный ад мой. Все же... Там передохнуть вам. Ведь я не дьявол.